Yeah. On, yeah. Запустил я игру. И тут сразу музыка такая, херак. На тебе сука, бит тут уж сюда его. Итак, друзья мои, собственно, перед нашими глазами. Охеренно не в а чмумбамбаническая бомбаническая игра под названием Call of Duty Mobile. Наше да, имя, как всегда. Оно простое. Мы дядя, с тобой. Ваня, где где? Дядя... Ва... Ня... Угу. Значит, нас встречает такого вот дядька. В маске такой, сука, с зубами выбитым. Выбитые зубы, выбитый дядька. Видимо, бухал в очках, потому что глаза закрыл. Чтобы не было... Не было видно отечности глаз. А спонсором данного видеоролика является... Дядя Ваня, обязательно подписывайтесь на канал, прожимайте пальцы вверх, не про колокольчик и пишите комментарии, как вам данный видос, обязательно пиши. Поним? Не напиши коммент, чтобы звезда рулю. Я тебя найду, из-под земли достану. О. И как только я загрузил на свой компьютер эту колду, так сразу мне начали все писать в комментах. Ну же дай кат, ну, ну же дай кат, ну. О, а я в первой и так я не могу. Дай катну. ну а я здесь первой и так не могу. Бля, просто трэ. Сетевая игра. Начать игру. Отправляемся в путь дорожку дальнюю. Rubble шмабу, rubble дай. Вау, дяденька, бля.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 Смотри, самолетик счикай. Папа, счикай, папа, счикай, папа, папа, счикай, это папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, папа, самолетом дядьки в черепушку Фью, зазвендерил видали так в принципе э, небольшой уже вердиктик могу сделать по колде реально мое первое впечатление об этой игре охеренная игра честно скажу я думал она будет фуфлом но вот по мобайл да и колдай это что-то такое хорошее, прям вот пабк, вот если б не лагало, да, там и глюки и читаки, вообще первое место, а колда была бы у меня на втором месте, потому что мне реально понравилась оптимизация здесь стрельбы рега урона, классная просто, но пока это может быть потому что начало, типа мне попадаются ботики, там вот один чел был всего лишь вот мне нравятся здесь отряды, прикольно сделали в вот это 5 на 5, интересно сделано мне нравятся карты, интересно сделаны. Не то, что в PUBG, допустим, ТДМ, да отличается чем здесь тдм ка там очень читаемая Здесь рандомно выход, вход рандомный Типа могут со всех сторон люди быть Классно сделали По графике тоже интересно сделано Мне нравится первое лицо Кстати, мне нравится первое лицо Но я знаю, что здесь, по-моему, можно от третьего играть в КБшку в Королевскую битву так что посмотрим дальше, посмотрим, что будет по королевской битве Как она меня зайдет, не зайдет Вот, пока что так Крутая игра, мне нравится Так вот, а в общем-то Что мне нравится То, что сделали а, приблизительно да, Вот Call of Duty Warzone есть компьютерная версия Здесь все сделали аналогично Также есть комплект, который можно прокачивать Есть халявные скинчики Которые ты тоже по ходу пьесы тут получаешь И можешь установить на свое оружие Итак, мы прокачали, друзья мои, мы прокачались до седьмого уровня, и теперь нам стала доступна королевская битва. Итак, что получается? Мы с тобой, мы с тобой можем играть от третьего лица, можем играть от первого лица. Я любитель первого лица, но так как мы играем в основном по мобайл, от третьего лица для большего, да, значит, впечатления и понимания э, всей сущности игры, чтобы было с чем сравнить, пойдем от третьего. Вчера мы играли Free Fire тоже от третьего. А, пап, мы играем от третьего с друзьями Поэтому пойдем в колду, сходим от третьего Посмотрим, что оно ну, и как будет Потом после каточки посмотрим И скажем, что оно ну, как Свои эмоции, впечатления, все Ну пока у меня хорошее впечатление От игры кайфовое просто Ну, Мне нравится, как залетает патрон Мне, мне в прикол это Ля какой ниндзя, Андрей Посмотрим, будет ли лагать Мне очень важно, чтобы не лагало играть я разведчик, нахер Ну, по незнанию Для того, чтобы понять, что, где и как Прыгнем с тобой на стендов Ох ты, нихера себе Ля, ты жуты Не, летит у кстати Кстати, бустер летит Нихера себе мы уже и прилетели-то. Ну, матовенько, что. Кстати, я графику не трогал. Графой не трогал. У нас с тобой есть клинок. И наша задача найти с тобой оружие. Вот, автоподбор работает, друзья. Если сравнить графику, типа, касаемо, то, конечно, Паб Мобайл по графистее будет. Что за херня? Я тут-то упал. Так, ну, в принципе, в принципе, что Интересно Все, пока что интересно Интересно сделано Вот э, то, что на дальней дистанцию Я вижу людей нормально Слышно, кстати, нормально Поним... Понятно, откуда чел бежит Вот это я понимаю, друзья мои. Я буду в танке я ж надеюсь, у танка прочность офигенная, да? Мы кого-то ахнем сейчас. Так, ребят, не забываем прожимать палец вверх. То есть лайкосик. Подписываться на YouTube канал. И колокольчик. Ну что, в общем-то, друзья мои, хочу сказать, что игра, по сути, Call of Duty Mobile, неплохая игрулька, очень крутая, честно сказать, я в нее планирую поиграть еще, обязательно, ребят. Прожимайте колокольчик чтобы не пропустить эфир по колде но и собственно мой вердикт мне очень понравился режим 5 на 5 10 на 10 вот вот сетевая игра это просто пушка это то ради чего я готов вернуться и еще и пострелять мне нравится звук стрельбы мне нравится попадание мне нравится то что данная игра а, приближенно схожа с call of duty warzone то есть компьютерной игрой. А что касательно КБшки, да, где типа королевской битвы то конечно мне не очень понравилась физика э, движения персонажа, но это скорее всего связано с тем, что я заядлый игрок по PUBG мобайлу и немножко в моей голове э, мнение от PUBG говорит, что типа ну там физика лучше, типа, а тут не очень. Может быть, если бы я в колду играл бы раньше, да а в PUBG не играл бы, а потом пошел бы в PUBG, и мне было бы не так. А, в общем, из 10 баллов данная игра получает восьмерку. Честно скажу, крут Игра просто вот такая, я рекомендую ее играть. Конечно же, многим, кто ищет э, что-то зачетное да, из шутеров на свою мобилку. Даже, даже, я уже об этом говорил, Stand Standoff 2 отходит на дальний план только из-за вот этого режима, 5 на 5 и 10 на 10. Только благодаря этому режиму все стандоферы могут просто смело брать и переходить в Cold Mobile. Так что обязательно, ребятки, скачивайте, играйте и получайте удовольствие. Ну а с вами был на связи я, Дядя Не забывайте лайк, коммент и колокольчик. Пока.